Филь государственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии вас приветствует Юлий Ценко. Здравствуйте. Стало известно, что Саурон Байджинбека вылетел с официальным визитом в Германию 15 апреля. Поездка продлится два дня до 16 апреля. По информации руководителя отдела внешней политики аппарата главы государства Даниэра Сыдыкова, президент 15 апреля прибудет в Мюнхен, где встретится с руководством Баварии и примет участие в первом бизнес-форуме. Отмечается, что кыргызстанские компании уже подготовили ряд проектов, которые были заблаговременно направлены германской стороне. Ожидается подписание ряда соглашений, двух меморандумов, один из которых касается образования. Он добавил, что 16 апреля Соурунбай Джейнбеков отправится в Берлин, где пройдут главные политические встречи с канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком Вальтером Штайнмаером, а также главой Бундестага Норбертом Ламмертом. Для предстоящего визита президента Кыргызстана создана хорошая политическая основа. Кыргызстан пользуется в качестве демократической страны в регионе в Центральной Азии, уважением и поддержкой как федерального канцлера Ангела Меркель, так и федерального президента Германии господина Штайнмайера. Визит президента Кыргызской республики должен послужить прорывом в двусторонних торгово-экономических связях. Зарождение такого импульса вполне возможно. Как показали визиты нашего министра иностранных дел Эдербекова в начале года в Германию, германские структуры и ведомства очень позитивно и благоприятно настроены к расширению сотрудничества с Кыргызстаном. В 2018 году дефицит бюджета сократился на 10 миллиардов 700 миллионов сомов по сравнению с показателем 2017 года, сообщил премьер-министр в ходе рассмотрения отчета о деятельности правительства за 2018 год на заседании коалиции парламентского большинства джугур Кинеша. По словам мухаммед Калая Балгазиева, в 2018 году налоговые поступления выросли на более чем 13 миллиардов сомов по сравнению с 2017 годом. Государственный бюджет поступило более 79,5 миллиардов сомов, что больше показателей года на 6 миллиардов сомов. Таможенные поступления составили 41 миллиард 700 миллионов сомов, что в сравнении с 2017 годом больше на 7,5 миллиардов. В целом, поступления от государственной таможенной службы выросли на 22%. Пример подчеркнул, что одна из главных задач правительства состоит в том, чтобы вернуть доверие граждан к исполнительной ветви власти путем эффективного решения проблем, которые волнуют простых людей. Также отмечено, что рост ВВП в в прошедшем году достиг 3,5%. Глава правительства отметил, что рост был обеспечен такими секторами, как строительство, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг доходы бюджета в прошлом году составили 135,4 миллиарда сомов, расходы – 142,7 миллиарда сомов. Таким образом, дефицит бюджета по сравнению с 2017 годом сократился на 10,7 миллиардов сомов, сказал Мухаммед Халэ Балгазеев. Кроме того, мы сумели добиться увеличения поступлений из внутренних источников, что позволило нам эффективно справляться с покрытием дополнительных расходов государственной казны. Другие финансовые средства, в том числе вне инвестиции мы направляли на реализацию проектов, направленных на развитие экономики. Задачей правительства является построение экономики, независимой от месторождения Кумтор. Также заявил премьер-министр при рассмотрении отчета о деятельности правительства за 2018 год на заседании коалиции в Джугур-Кукинеше. Глава правительства обратил внимание депутатов парламента на текущее состояние основные проблемы отечественной экономики. Мухаммед Калай Балгазиев отметил, что правительство будет работать над решением экологических и социальных вопросов, которые останутся после прекращения функционирования месторождения Кумтор. Во-первых, это сильная зависимость от месторождения кумтер Мы считаем, что это было большой ошибкой прошлых лет, так как решение многих социальных вопросов упирается в кумтер Сегодня можно давать разную оценку данному месторождению. Однако на протяжении 20 лет оно играло историческую роль в отечественной экономике. Вместе с этим не уделялось должного внимания выявлению альтернативных источников развития экономики. Глава правительства также рассказал о системных проблемах в сфере недропользования энергетики, таких как коррупционные схемы, отсутствие надлежащего контроля, неэффективное использование заимствованных средств. Премьер-министр Особо подчеркнул, что эти направления являются стратегическими в отечественной экономике. На данный момент долги энергосектора достигли суммы 102 миллиарда сомов, что составляет больше половины республиканского бюджета. В текущем году мы должны выплатить 4,6 миллиарда сомов. При этом пик выплат придется на 2025 год и составит 10,3 миллиарда. Это ляжет большим грузом на бюджет и экономику, сказала Балгазеев. Кроме того, премьер-министр рассказал об отсутствии организованной системы в сельском хозяйстве, что приводит к появлению сотен тысяч мелких субъектов мелкотоварности и отсутствию инновационных агромаркетинговых инструментов. «Развитие сельского хозяйства – главный приоритет правительства, основа социального благополучия регионов, обеспеченности рабочими местами населения и продовольственной безопасности граждан. Необходимо уделить внимание на плохое состояние социально-экономической инфраструктуры регионов страны, неполное использование возможностей туристического потенциала. Эти факторы препятствуют динамичному развитию отечественной экономики». Сотрудники ГРС получают необоснованные выплаты надбавки за вредность. Счетная палата провела аудит Государственной регистрационной службы за 2017 год. Установлены нарушения при выплате заработной платы на 7,3 миллиона сомов. Из них необоснованные выплаты составили 1,8 миллиона сомов. Нарушения при выплате заработной платы 5,5 миллионов сомов. В Центральном аппарате, в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава, Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество начислены надбавки в размере 25% за вредность работы за компьютером на 3,7 миллиона сомов выплата надбавок произведена без определения воздействия на рабочие места ионизирующего излучения, несмотря на указание на за нарушением в 2016 году департамент регистрации населения актов гражданского состояния продолжает выплачивать надбавки за вредность необоснованно начислено 2 миллиона сомов департамент кадастра регистрации прав на недвижимое имущество должен вернуть 8 миллионов 800 тысяч сомов он служил разведчиком в прославленной Панфиловской дивизии, ветеран Великой Отечественной войны. Мухтар Нургазиев прожил почти век, который отмерял, отмерил ему и радость, и тяжелые испытания. Он прошел всю Великую Отечественную войну, после возвращения домой активно участвовал в восстановлении страны. До своего 98-летия ветеран не дожил всего лишь несколько месяцев. Он ушел воевать в декабре 41 -го. Летом 42 попал в знаменитую 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Ту самую легендарную Панфиловскую. Панфиловская дивизия была сформирована в июне-августе 1941 года, как 316-я стрелковая дивизия из советских граждан Казахской и Киргизской СССР прославилась в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий в Центр осенью 41 года. Ночью 16 ноября у села Дубосекова 28 бойцов остановили наступление десятков фашистских танков. За этот подвиг дивизия получила почетное звание «Гвардейская». А 23 ноября 1941 года ей было присвоено имя погибшего в этих боях командира генерала Ивана Васильевича Панфилова. Начиная с 1942 года дивизия совершила героический рейд по вражеским Освободив более 250 населенных пунктов, в этих боях участвовал и Ашанин Мухтар Нургазиев. Он был глазами и ушами полка, служил в разведке. Смешленный паренек был корректировщиком, наводил огонь на позиции врага. В октябре 44-го в боях за освобождение латвийского города АУЦ благодаря разведчику Нургазиеву, который был тяжело ранен, удалось подавить минометную батарею, уничтожив десятки солдатов и офицеров врага. За этот подвиг 8 декабря 44-го сержант Нургазиев был удостоен ордена Отечественной войны. Второй степени. После войны Мухтар Нургазиев вернулся домой. Активно участвовал в восстановлении страны. Работал заведующим отделом, инструктором Учтирикского райкома партии Джалабадской области. После занимал ряд ответственных государственных должностей. Пять раз избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Он был отважным героем. Везде, где он служил и работал, о нем вспоминают только добрым словом. Мухтар Нургазиев – символ мужества и пример для подражания. При виде него у каждого в сердце появлялось особое чувство уважения. За свой труд Мухтар Нургазиев был дважды удостоен Орденом Труда, а также Орденом Славы. После получил и Орден Манас. В 2015 году по приглашению президента России Владимира Путина Мухтар Нургазиев принял участие в параде Победы по в Москве. До своего 98-летия он не дожил несколько месяцев. Этот парад Победы по 9 мая ОШ встретит уже без него, но с гордостью и достоинством, с каким всегда шел по жизни фронтовик. Он прошел тяжелые испытания войной голодом, восстанавливал страну из руин после войны. Его человечность была примером для многих, ему доверяли. Он был хорошим руководителем, имел много друзей. Его пять раз выбирали депутатом Верховного Совета Республики. Это говорит о многом. С уходом ветерана уходит целая эпоха, но мы должны быть достойны героев фронтовиков. Майра Мурзакулова, Марзаджигит Мамат Киримулу или Арбайназаров, ЛТР Ош. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.